Весы приветствую вас. Сегодня мы рассмотрим интересный период, когда Венера будет находиться в вашем четвертом доме. Этот дом связан с недвижимостью, у вас с семьей. И она здесь будет находиться достаточно длительное время, будет находиться 4 месяца, но весь этот период будет поделен на 3 части. Мы сегодня рассмотрим только первую часть, 5 ноября по 18 декабря. И будем разбираться, что же вам это событие принесет. Плюс на ближайшие 3 недели у вас еще будет очень активен второй дом. Это ситуация, связанная с финансами с вашими и ждите интересных событий по этим сферам ну а теперь чуть более подробнее ну во первых сама по себе Венера в Козероге она какая? она логичная, она последовательная она деятельная, она скрупулезная она умеет двигаться к поставленным целям это уже явный признак того что что то что вы себе поставите за цель и если эта цель будет связана с домом, с семьей, то вы будете к этому идти очень последовательно. Узнать, вы себе буквально пропишите все шаги. А те, кто не прописал, обязательно это сделайте и следуйте строго намеченному плану. Поскольку есть шанс, что за 4 месяца вам удастся проделать очень серьезную работу, которая впоследствии окупится для вас. И э, что еще? 5 числа, 5 ноября. Он нам этот день принесет новолуние, Скорпионе и принесет необходимость от чего-то отказаться. Смотрите, будьте осторожны со своими финансами, не потратьте потом лишние денежки, поскольку видите здесь какая будет ситуация. Позиция от Урана к Солнцу, и здесь еще и Луна, то есть очень будет эмоционально напряжена ваша финансовая сфера. И будете подвержены каким-то эмоциональным тратам. Постарайтесь кошелечки свои держать при себе. И их содержимое тратьте очень-очень аккуратно. Теперь с 5 по 14 будет интересный такой аспект как, с одной стороны, возрастет ваша творческая активность, поднимется ну, какая-то ваша мощная энергетика, харизматичность, привлекательность. Это будет действовать Венера в сочетании с Меркурием и Марсом в Скорпионе. И вам вот как раз вот эта ваша творческая энергия она поможет хорошо подзаработать. Хорошо вложить денежки, хорошо их заработать какими-то простыми легкими путями. И я бы сказала, что особенно повезет тем, кто работает сам на себя. Ну и сделать правильные вложения в свой дом, в свою семью. Теперь с 12 по 18 тоже очень интересный период будет. И будет очень напряженным, опять же, для вашей финансовой сферы. Смотрите, видите, какое напряжение от Урана? Уран всегда дает неожиданные ситуации. При напряжении к Меркурию с Марсом он может дать сильную конфликтность, ситуацию потери чего-то. Например, в самом худшем варианте, например, вас могут опокрасить. Или, может быть, возникнет необходимость потратить какую-то крупную сумму денег. Ну, как-то, знаете, может быть, ваш партнер, например, вынудит вас вложить деньги, потратить на него ну как-то вот не, не очень благоприятно могут для вас именно в материальном плане складываться ситуации не время, чтобы брать в долг, а тем более не дай бог давать, ну прям совсем не подходит постарайтесь быть максимально внимательными к своим финансам, вот так вот потому что здесь вроде как с другой стороны Венера поддерживает но например, могут выручить вас люди, которые вас любят или которых вы считаете своими любимыми они вас поддержат но вот эта оппозиция она все равно покоя не дает теперь с 19 что у нас будет с 19 во-первых с 19 ноября мы вступ все входим в коридор затмений который будет длиться до 4 декабря я обязательно подготовлю прогнозы для всех представителей знаков зодиака следите за анонсом, что, в которых я расскажу, что кого будет ожидать, как что избежать, как провести этот период с, ну, не только с потерями, с наименьшими, но и наоборот еще и с выгодой для себя. Поэтому обязательно дождитесь этих прогнозов, просмотрите их за 19 будет полнолуние в скорпионе день тоже будет достаточно напряженный будет очень много беспокойств в эмоциональной сфере и для вас это снова будет ситуация финансов напряжение по финансам ну ладно подробнее потом расскажу теперь идем дальше с 23 ноября по 30 -е. Здесь Венера будет образовывать благоприятный аспект Нептуна, который будет находиться в вашем шестом доме. Да, шестой это дом здоровья, это дом работы. То есть здесь наконец-то будет улучшение сфере работы и в сфере вашего здоровья. Благоприятные перемены ожидайте. Вот здесь наконец-то будет ситуация... Финансово складываться для вас благоприятно. Возможно, какие-то неожиданные подработки, приходы денег. Ну, Что-то очень хорошо прям будет идти. Особенно, если это будет, знаете, как-то связано с вашим хобби, с вашим увлечением. Вот то, что вы делаете, вот оно вам нравится. И вам это будет приносить такой хороший доход, ощутимый. Теперь с 27 ноября по 14 декабря Венера идет на аспект, на соединение с Плутоном в Козероге. Это сильнейший, мощнейший аспект, который еще называется аспектом миллионера. У вас он будет вашим, это же раз, два, три, да, четвертый дом. Четвертый дом это и ваша семья, и ваши дети, и ваша любовь. Здесь указание на то, что что-то будет складываться в стенах вашего дома, знаете, вот как-то по-другому, вот оно не будет так, как было раньше. Может быть, кто-то захочет не приобрести очень серьезную, ну не серьезную, а дорогую недвижимость, ну или просто приобрести недвижимость, Потому что здесь нет не трата, здесь именно вложение в дом, в семью. Может быть, у кого-то изменится количество участников в семье, появится еще кто-то. Может быть, это будет просто большая любовь. Может быть, это Будет ситуация, когда кто-то выйдет замуж или женится. Ну вот, как-то так, похоже. Теперь, с 13 декабря Марс переходит в знак зодиака «Стрелец». Стрелец для вас, это уже третий дом поездок, коротких поездок, путешествий. Вы, в принципе, люди достаточно разговорчивые, очень деятельные, общительные. Но вот, если, например, говорить о каких-то дальних поездках, путешествиях, может быть, об обучении тоже в том числе, то здесь вы уже как-то больше будете включаться после 13 декабря. Ну, оно будет и к лучшему в вашем случае. В общем-то, по астрологической теме мы закончили. Сейчас мы перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, весы. Как вас будут воспринимать окружающие как человека, который все контролирует, человеку, который все средства под контролем? Кстати, я уточнила здесь еще королева Пентакли выпала. А обычно такая королева, она указывает на человека, который тратит денежки. То есть они у нее есть, и он их вкладывает. Но при этом у вас еще и все будет под контролем. По финансам. Но ну, на самом деле Арафан не говорит о каких-то больших деньгах. Но здесь есть указание на то, что это может быть... Ну, сам по себе источник получения финансов может быть связан с некой такой сферой, связанной с духовностью, с психологией, с юридическим направлением, с медициной, ну, то с какими-то услугами. Еще здесь есть указание на то, что может поменяться источник дохода вот по этой карте. Теперь по работе. По работе, по работе. Здесь у вас есть серьезные указания на какие-то новые планы. Я думаю, что очень многие весы могут поменять свою работу, потому что по пятерочке Пентакли вас не устраивает ваша работа. Или что-то поменяется в вашей работе. То есть вам нужны деньги, вам недостаточно денег. На самом деле, здесь есть очень серьезная подсказка. обратиться за помощью к такому человеку. Это Рыбер Скорпион. Мужчина. Это может быть ваш друг, знакомый. Не знаю кто. но вот ну, Может быть для кого-то муж. Но вот этот человек может вам оказать очень серьезную действенную помощь. Тем более, что вам отношения с ним приносят большую радость. Еще для девочек это указание на то, что в вашу жизнь может прийти такой мужчина. Который может повлиять на ваш статус последствий. Может быть, это даже ваш будущий муж. Но, по крайней мере, большая радость у вас будет связана с этим человеком. Праздник. Теперь по теме дома-семьи. Здесь есть ситуация ожидания, накопления. Вот, смотрите, как будто вы чего-то ждете, ожидаете, что-то в зависшей ситуации находится. Или ожидаете денег, или ожидаете, что кто-то должен появиться, должен ну, что-то сделать. Вот, как будто бы все зависло. Передышка. Вот отпуск, передышка. Что-то сейчас стоит с целью того, чтобы двинуться потом. Ну, вообще такая, если говорить об общей атмосфере, то достаточно такая спокойная, умиротворенная. В общем-то, я бы даже сказала ленивая, без каких-либо активных действий. Теперь, по любви. По любви. Здесь есть указание на такую вот королеву, но в сочетании с этой картой, смотрите, для девочек, это если ваше положение вы находитесь в позиции королева кубков, ну, это, знаете, как тайные отношения, любовница, это отношения без официального продолжения, я бы сказала. Для мужчин это точно так же может проигрываться, что в вашей жизни может быть такая женщина, которая, ну, кроме как любовью, ее больше никак не назовете. А хорошо, давайте спросим вообще, возможно ли новые знакомства для представителей знака Зодиака Весы в данном периоде. Что они вам принесут, если будут. Фотузу мечей, да. Возможно. Вот, Ух ты, даже прям сразу два. Смотрите, как красиво выпало сразу. Король. Ну, это, наверное, для девочек больше. Король такой жесткий. Кстати, очень часто связан со знаком Зодиака, Овен или Скорпион. Он четко знает, чего он хочет. Видите, какую он позицию занимает. Его уже в смысле, с толку не сбить. Возможно, еще и относится к, к какой-либо руководящей должности. Ну и, конечно же, сами по себе в сочетании эти карты означают, как возможный брак, возможный союз. То есть, обретение такого сильного покровителя человека для любви. А еще по тузу мечей обычно это срок одна неделя. Осень, одна неделя. Теперь по... Возможным дальним поездкам, путешествиям. Да, вот в сочетании, смотрите, маг и шут, они часто указывают на неожиданную внезапную поездку, неожиданное внезапное знакомство где-то далеко, например. То есть не сидите, не бойтесь рисковать, двигайтесь. Куда-то ездите, что-то делайте, что-то предпринимайте, контактируйте с другими. Вам это принесет какие-то интересные события в жизни. Теперь по совету главному. Ну Здесь у вас совет по четверочке жезлов. Ориентироваться на дом, на семью как и в астрологии. Причем я вижу, что вот по второй этой карте есть указание на то, что вам придется буквально ну, где-то проявлять очень много активности, чтобы что-то осуществить связанное с вашей семьей. И есть еще указания на то, что нужно принять какое-то решение, либо подключить человека, который может вот, относиться к, к воздушной стихии, водолеи, весы, либо близнецы, ну, такой прагматичный человек, вот, может быть, у вас, знаете, какое-то есть сомнение, связанное с этим человеком, ну, вот, как будто бы какую-то э, историю с ним или закончить, или завершить, или довести ее до чего-то. Ну вот, что-то связано с ним, с ним и с домом, и с семьей. Как будто бы вы решаете насчет него, знаете, как-то как вы еще так сомневаетесь, 50 на 50. Ну, вот так, вот это то, что я увидела и смогла вам рассказать. Надеюсь, мой прогноз для вас будет полезным. Оставляйте, пожалуйста, ваши лайки, комментарии, помогайте продвигать, развивать этот канал. И до встречи в следующих прогнозах.